Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину июня две тысячи двадцать первого года. Под колодой, под колодой у нас карта умеренности. Во-первых, это карта терпения. Кому-то придется подождать, кому-то придется потерпеть. Но это карта еще и баланса, жизненного баланса, знаете, такого, что в вашей жизни все должно быть представлено в правильной пропорции. То есть работа, дом, дети, друзья, развлечения – все должно быть в вашей жизни, но оно все должно быть в правильной пропорции, как я сказала. Так что вот вам такая, такой посыл. Кстати, я забыла сказать, что карта умеренности – Старший Аркан представляет знак Здиака Стрельцов. Для кого-то Стрельцы могут быть очень важны в этот период. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема тема двух последних недель для вас. Шестерка посохов. Предпоследняя неделя июня. И у вас карта Повешенного. Девятка посохов. Колесо Фортуны. Ух ты. Семерка Кубков. Карта силы, туз, туз мечей, восьмерка пентаклей и паш посохов. Ну что ж, тема у нас шестерка посохов, карта победы, карта достижений, карта признания вас за ваши достижения какие-то. Для кого-то это может быть. Повышение по службе, новая должность, для кого-то это может быть, если вы работаете на себя, вы чего-то достигли, какой-то ступени в развитии своего бизнеса. Для тех, кто работает, особенно хорошо эта карта вот, в артистической среде. Либо вы пишете что-то, публикуете что-то, блогер. Для вас вот эта карта очень хороша. Вы достигли какого-то уровня, вы развили, может быть, свою свой, свой интернет-сайт, свою свой магазин онлайн, может быть, свой YouTube канал или еще что-то. Вот это вот. Но не все так громко бывает, бывает все все на очень довольно таком жизненном простом уровне. Хорошая мама, хороший паповый, хороший муж, хорошая жена, хорошая подруга. Вот это вот, за это вас признали, может быть. Хорошая карта для всех тех, кто, может быть, работает даже педагогами, может быть, преподаете что-то, либо пишете какие-то э, труды, может быть, научные, может быть, у вас аспирантура или еще что-то. Опять-таки вот это признание. Вашими коллегами, вашим, вашим начальством, может быть, руководителями вашей кафедры там или еще что-то. Хорошая карта. В любом случае, чтобы это не было, победа, победа за вами. Еще, да, все-таки хотелось добавить, а так как обычно это как бы генерал на коне, вот в традиционной колоде, то генерал ведет свое войско, то есть, может быть, от вас еще зависит, может быть, вы руководитель отдела, или вы вот именно, у вас свой бизнес, то есть, на вас люди работают, и вы как бы ведете их за собой вот по этой карте. Девятка посохов, карта воина, говорящая о том, что ни в коем случае не опускай руки. Тем более, мне кажется, что вы чего-то очень давно ждали и уже готовы вот-вот отказаться от этого. То есть, может быть, кто-то ждал вот этого назначения, кто-то ждал. Кстати, может быть, те, кто ищет работу, наконец-то вы ее найдете, достижение какое-то. Может быть, вот предпоследняя неделя что-то было в таком подвешенном состоянии, ничего не двигалось, все стояло на месте, да так ничего вы не слышали. Может быть, кто-то подавал какие-то документы, ждал решения какого-то, может быть, даже судебного решения или что И вы были готовы вот-вот отказаться от всего от этого. Все, я больше ждать не буду, все, я не буду больше как бы этим заниматься, заберу документы или еще что-то там. Ни в коем случае, потому что девятка посохов говорит о том, что это ваша последняя битва. Еще вот, как говорится, день простоять, ночь продержаться, и там оно придет. И для кого-то оно придет, потому что у вас тут же колесо фортуны, посмотрите, повезет, получите. Чего вы ждали? Карта еще, кстати, может быть такая бюрократическая. То есть бывает так, что мы подаем какие-то документы что-то куда-то и они куда-то где-то там не то что теряются не слышно не видно непонятно еще, что происходит вот так вот по этой карте но э, все разрешится в вашу пользу э, потому что у вас колесо фортуны тут даже добавлять нечего повезет Случай, может быть, даже какую то ситуация как-то подвернется, и все у вас получится, вы вот на этом колесе, то есть вам с легкостью все дастся, получите вы эти документы, получите вы эти паспорта там, чего вы добивались, кто-то свою фирму открывает, документы подает, может быть, <coughs> простите. Что бы вы ни просили, что бы вы ни хотели добиться, оно получится. Ни в коем случае не отказывайтесь. Кстати, тут же рядышком у вас замечательная карта «Семерка кубков». Выбор. Как только вы получите вот эти документы, как будто бы перед вами откроются все двери. Для кого-то это связано что-то с интернетом. Может быть, у вас компания или вот вы что-то регистрируете в интернете. И вот оно как будто все открылось для вас кстати, хорошо для онлайн-магазина, например, у вас все как бы перед вами, вот, вот оно. Либо вы начнете выбирать, может быть, те товары, эти товары, То, туда мне поехать, сюда поехать, для тех, кто ждет выезд на выезд. Вот этот вот, как будто бы, знаете, аж голова закружилась вот от возможностей. Наконец-то я получил все это, наконец-то у меня все получилось, и я теперь прям вот пере... у меня вот столько вариантов передо мной, что я даже не знаю, что выбрать. Но карта такая, знаете, она <coughs> с подвохом, то есть будьте осторожны, что вы выбираете, потому что не все хорошо для вас, не все вам подходит, то есть особенно в интернете будьте осторожны, если вы что-то там ищете, если вы что-то там заказываете, может быть тоже вот именно что-то с подвохом. Плохо. Будьте внимательны со своими выборами. Ну, а тут еще две замечательные карты: карта силы. Хороша, карта, особенно, знаете, для тех, кто болел, например. Или со здоровьем были проблемы. Вот эта карта силы. В любом случае для вас эта карта выздоровления. Что ж такое? Что ж у меня на такие карты я не хочу прерываться. Секундочку. Вот. Ну, хороша она, вот, как я сказала, кто-то выздоровеет, у кого-то, наоборот, вот... Силы появятся, бороться со своей болезнью там или еще что-то. Хорошее самочувствие, вот эта вот карта силы. Но еще карта силы вообще в любой области, она говорит о том, что я справлюсь со всем. А кто-то, кстати, справится, может быть, с какой-то юридической ситуацией, потому что туз мечей у нас тут, ясность, четкость, четкость видения, я знаю, чего я хочу, я знаю, как этого добиться, амбиции какие-то. И на все на это у меня еще в вдобавок есть и силы. Опять-таки, любая карта, у нее есть подвох какой-то, вот у этой карты подвох в том, что, даже не подвох, это совет говорит о том, что постарайтесь не брать быка за рога, то есть силой, в общем-то, хоть и карта силы, вы многого не добьетесь, надо применять дипломатию, надо применять тактику. Надо принимать, применять или продумать какую-то стратегию, потому что слабая женщина не может укротить тигра, и она должна найти подход к дикому зверю. Вот, вот в этом урок этой карты. Так и вы постарайтесь как бы найти подход к чему-то. И опять-таки двери ваши откроются. Туз мечей тут же рядышком. Как я говорила, мне все ясно. Это начать с чистого листа. Я... Кто-то для кого-то, на самом деле, может быть, кто-то пошел на новую работу, и тут все, никаких нету. Все, все понятно, все открыто, никаких придворных игр, никаких сплетен с коллегами, никакого подвоха с начальством, с зарплатой, все вы знаете, все вам понятно. Замечательно как бы. А для кого-то это именно какие-то мысли, если у вас свой бизнес, у вас какие-то идеи постоянно, причем все, знаете, такое практичное по этой карте. Идеи какие-то, амбиции какие-то, оно все реализуемое, потому что тут же рядом карта силы, вы все это сможете реализовать, не просто мечтать, вот как по карте семерка кубков, это мечтание, у нас тут дверь открылась, и я начал прям мечтать, а тут у нас все, я еще и могу это все сделать. Ну, причем у нас первая карта денег, кстати, появилась, восьмерка пентаклей, которая очень, может быть, для кого-то все связано с работой, с бизнесом даже, со своим. Все, кстати, это ваше все будет хорошо оплачиваться. Кто-то начал с чистого листа, может быть, новый бизнес, новые что-то, какие-то продажи или еще что-то, кто-то начал новую работу, подписал контракт, кстати, по, этому, по этой карте, вот, и ждали, может быть, уже хотели, знаете, руки опускались, уже хотели отказаться, может быть, даже внутренне отказаться, все, эта работа уже не моя, мне ее не дадут. Ну, все получится, и начнете, выйдете на работу, и вам еще хорошо за это зарплатят. Заплатят, язык заплетается сегодня. Ну уж извините, мои дорогие. Восьмерка пентаклей, э, карта мастера своего дела человека. Вот он, может быть, узкая какая-то специализация, но вот в этой, вот в этом деле вы мастер. Вот в это это вы знаете, к вам вот именно будут посылать людей, обращаться. Вы все знаете, потому что, знаете, педант. Даже вот перфекционист по этой карте проигрывается. Причем все это довольно хорошо оплачивается. Посмотрим по нумерологии. Восьмерка, девятка, десятка. После десятки у нас только туз. То есть уже мы как бы в хорошей позиции финансовой, материальной. Но кроме этого есть еще куда стремиться. Ну и паш паш посохов такая, знаете, для кого-то дети, <как> ребенок может быть элемента огня, львы, овны, стрельцы. Кстати, я забыла сказать, что карта силы это карта старший аркан представляет знак зодиака львов, естественно. Ну, и тут тоже либо ребенок для вас очень важен, может быть, траты будут на ребенка какие-то. Ребенок может быть музыкальный, может быть, креативный, рисует, что-то там, поделки какие-то. Либо это, кстати, паш, это всегда первые шаги какие-то в каком-то направлении. Для вас может быть свое дело, для кого-то может быть какое-то новое хобби, чем-то займетесь интересным кто-то, например, там, я не знаю, что-то там вяжет или что-то еще в добавок это продает. То есть зарабатывает на этом. То есть хобби совместно с каким-то мелким таким вот бизнесом может быть. Креативность. Ну и свидания могут быть. Это посохи, это страсть. Такие, знаете, сексуальная связь с кем-то может быть. Вы, может быть, только начали. Потому что, еще раз, пожи – это такая мелкая карта. Давайте посмотрим, что добавит к вашему замечательному раскладу. Карта Ленорман, Серп крест так, дорогие женщины. Если тут, скорее всего, что-то связанное с любовными отношениями, потому что женщина у нас такая сексуальная, у нее тут да, на груди знак Венеры, влюбленная. Отрезать надо, потому что этот какой крест вот, в отношениях вы на себе носите, от него надо избавляться по карте серпа. Мужчины. Для мужчин это может быть, что у вас с кем-то связь, с какой-то женщиной которая на самом деле для вас это уже тяжесть, это уже не радость, это уже не такие отношения, которые приносят какое-то удовольствие, радость в жизни, удовлетворение. От них тоже надо избавляться. Вот так. Потому что тут уже дальше некуда. Давайте посмотрим, что еще про любовь добавят романтические ангелы. А кому-то медовый месяц. Кто-то поедет отдыхать куда-то с любимым или с любимой. Не всегда это может быть какая-то такая крупная поездка, дальние страны какие-то. Может быть, просто отдыхать поедете с любимым. Бывают вы женатые или замужние пары. Они иногда просто себе второй медовый месяц устраивают. Хорошие отношения. Почему бы нет? Замечательно. «Оракул мудрости для весов». Помощь. Помощь может прийти откуда-то, причем неожиданно. Кто-то вам под поддаст, поставит ножку, чтобы вы смогли подняться куда-то, добиться чего-то, может быть даже какой-то человек, знаете, постарше может быть даже статусный кто-то, у кого-то есть какие-то связи, власть, сила, поможет вам в чем-то. вы может быть еще вот этот медвежонок, например, в бизнесе, а есть такой уже матерый медведь, который вам может помочь в чем-то, вот именно, или по работе, может быть, есть какой-то коллега, который уже давно, вы может быть еще новый сотрудник, может быть много не знаете, он вам поможет, подскажет. Тоже может быть. «Оракул эзотерический». Посмотрите, какое соответствие. К говорит о том, что надо подождать чего-то. То есть ни в коем случае, помните, я вам говорила про девятку посохов, ни в коем случае не отказывайтесь, подождите, будьте терпеливы. Это ваша последняя битва, говорит эта карта. И тут вам песочные часы, которые вот чуть-чуть еще подождать. И карта умеренности тоже говорит. Но ну, я знаю, часто мне пишут в комментариях, что опять подождать, опять потерпеть, надоело терпеть.